я почувствовал, вот я начал пользоваться таким базовым, базовым продуктом, флагманский, как говорят, да, продукт это аясути, это такой чай очищающий, и вот действительно я почувствовал буквально на второй, на третий день такой сразу уже такой прилив сил, энергии. Вот, и э, прекрасно почувствовал этот продукт, и вот он, э, знаете, это такой вкусный чай, вообще это просто приятно было пить, это э, с удовольствием я это пил, три раза в день и получал свой результат, я прекрасно себя чувствовал, замечательное настроение, энергия, э, у меня стал уходить э, лишний вес и объемы, и это было очень приятно, и потом я начал пользоваться еще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 Вот, который я к сожалению забываю иногда брать, но это прекрасный тоже продукт, который тоже способствует снижению веса. Вот, это тоже так немножко неожиданно. Вот, но все это действительно это балансирует, просто балансирует, приводит в норму вес.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 Вот, маме вот почти 90, папе уже 92 с половиной, серьезный возраст. И вы знаете, мы все легко прошли, я просто сразу подключил еще вот, хорошо, что у меня был этот чай. Вот, вот он, чай иммунити, это уже просто вторая пачка вот у меня. А первую мы легко выпили, это тоже очень вкусный чай, прекрасный. И само название говорит за себя иммунитей